Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим Попробуй не сказать вау-челлендж Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал Ваша любовь всегда будет взаимной Три, два, один, ноль Молодцы, кто успел Ну а мы начинаем Стрижка пальм Онлайн без регистрации в поле Какой звук! Даже не знаю, что напоминает Как будто кто-то ерзает по матрасу О -о -о. Этот звук знают все алкоголики Мне кажется, там уже банда сбежалась Просто они такие Кто назвал? Конец О, -о, О, да, да, да Эстетика зимы Эстетика зимы, эстетика волос, пока что это похоже на, я не знаю, на что-то странное, капец, какое желтое и в маршмеллоу. Нифига, они стучат по батарее, скажем так, можно батареи? Просто выливать тебе на глаза, если ты откроешь, как же им не страшно. Вот я всегда боюсь такой фигни, потому что я по-любому открою глаз. Именно в тот момент, когда это вот этот жижа, вот будет падать мне в зрачок. Я и себя знаю. Ммм. Как шоколадом. А это у нас <заливка>, заливка полов. Вот так вот они, вот так вот они. Ой, а смещение это большое. У него очень ловкие руки. Очень-очень ловкие руки. Попробуй помыть а, каждую нитку, а? Выливаем. Кажется, что черная, а на самом деле она фиолетовая. А -а -а, закрутила жизнь, завертела. Мамочки. Капец. Это же свадебные фотки, я так понимаю. Как это мило. Мы на свадьбе с вами сейчас прям горько. Капец. Как это красиво. Я просто понимаю, что она нарядилась. Говорит своему мужу или парню, или кто-то ее снимает, говорит, пойдем, мне нужно на качели красиво покачаться. И только тот, кто истинно предназначен тебе судьбой, поймет твои желание и пойдет с тобой снимать тебя. Что это был за звук? Аден? Что? что это за звук был? Где? Как будто кто-то пернул. Да, ну потом вырежешь, если что. Вот так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Наливаешь кипятка в какую-то трубу, которая стоит посреди земли, и оттуда вылазит. та та дам сюрприз, да, сюрприз от природы. Угу. Такой блин, сюрприз. Только не лежи его язык приетывается и все. Фу, слякать. Это Москва, наверное, зимой. Ужасно. Вот как слякотно. Это зимой я уеду куда-нибудь. В теплое место жить. На, зиму точно. Меч. Ич. Какой тоненький мясцо остался у него. Давай загружай еще он снял все вау пепа нет Вечно с этой это пепа что-то происходит подпустите пепу мне казалось что это невозможно отстирать или это не пепа это зайчик я не знаю ну, неважно главное что его отстирали он будет жить долго и счастливо это потом все застынет да да да да да да да яйцо как отделить Белки от желтка Должно быть яйцо такое деревенское У них такая плотная оболочка Прикольно, да? Как они вот это все клеят, что ли, до этого получается? Потом красят Или как-то оформляют, а потом отдирают Блин, это еще наклеить надо все Вот эти квадратики, это же ужас Свитер А что? Нормально Удобно вот это на высоте где-то происходит. Ой. Ой-ой-ой. Вот так, вот так, вот так. Очень быстрая работа. Очень-очень быстрая. Такая же, как у меня выходят видео. Так же стремительная и быстрая. Надеюсь, вы все их смотрите. Пау. Пау. Пау. Вот так не напрягаясь, руки в карманы. Вообще надо скакать по жизни. По жизни скакай вот так вот. это. Вот, а. Магия в них Хогвартса, это точно. Угарные такие. Покатились? Покатились. В этом году я зимой даже не каталась с горки. Вообще, что я делала этой зимой? Все пропустила. Надеюсь, лето так не пройдет. Да. Надо договориться мне с вами, чтобы мы друг друга поддерживали. Пипец! Ой, как это было страшно. Я думала, это съемный палец. Слава богу, что он на месте. Молодец. Конченая. Аккаунт назывался. Не жалеть себя. Так. Кокос. Марнкос. Вы знаете, что кокосовая вода очень полезна для красоты лица. Там содержится кальций, по-моему, лишь каль, магний, что-то такое. Почитайте. Уууу! Звезда паца суличный. На наших экранах с вами, да? Проткни его и его. Они такие прикольные, лежали себе, никого не трогали. Он взял, попротыкал, надул, налил и попроткнул. Вот зачем вот это лежит рядом? Это не протыкается. Это что? Это полиэтилен какой-то, что ли? Да. Вот так. Вот так. Вот так. М -м -м -м. Говорят, что это подкидывают не снег, а горячую воду. Кипяток. На следующий зиму, зиму надо помнить об этом. Потому что я пыталась подкидывать снег, а потом мне рассказали, что надо кипяток подкидывать на холоде. Ну что ж, я была неопытна. Теперь опытна. Вот. Мягкий. Мягкий светильник. Такой вот. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Как так? Как будто там под низом линолеум черный или ковер, а там асфальт. И ты вот вручную хочешь вот это вот, все вот так вот. тут. Вот. Надеюсь, тебе хорошо заплатили за это. Правда? Ну ты матерый. У меня чувак знакомый вот на таком. Пять метров проехать не может, истерить начинает. А он скачет, он. Чувак-чуваку рознь. Капец, я даже не знаю, на что это было похоже. Уф. Я знаю, что хочу на день рождения. Да. Кресло у меня уже есть. Нормально, будем брать. это бекон. Женщина в беконе. Видимо, эта семья очень сильно любит бекон. И они наряжают особенную куклу. А там у нее кружевное белье. Я люблю, я только кружево ношу. Да. Честно признаюсь вам. Именно так. Зачем носить другое белье, если есть кружевное? она же такое красивое. Главное подбирать качественное, чтобы кружево была мягкая И тогда будет комфортно. Вырезаем подошву. Ну что, что-что-что-что. Вырезали. Геометрический. Бам. Бам. Бам. Бам. Ха-ха. Бам! Класс. <съя> <Бам! съя> Ты мой хороший. Ой, как он готовит. Ой-ой-ой, молодец-то какой. Ой, ты мой хороший. Еще один сладкий. <смех> Блин, я хочу собаку. Они как друзья твои. Самый лучший, правда. Мне вот я вот сахарную вату я люблю, но я не фанат сладкого, знаете. Но вот к этому парню его подошла. Какой-то метлой ты это делаешь, надо бы другим устройством. Но, тем не менее, он сделал это. А -а -а -а, а -а, ты куда поехал? Ты сумасшедший там жебрыв? Нет. А вот так, если не остановишься, то что? Что это у нас? Лапша какая-то. А это как, похоже на губки. Вот эти вот. Это не губки, это камни. Это что? А? Такое странное. О, это грязь, кажется. Да. Та-дам, поехали со мной кататься. Матера. Прикольно, да? Так вот, братья. Боже мой! Какая красота! Вау! Вау! Это шикарно! Это шикарно! Это, это очень красиво. Надеюсь, вы кайфанули. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.